Глава механизм управления духовным надматериальным. Мы привыкли воспринимать мир как материальное образование, а информацию лишь как ее сопровождение. При этом полагает, что материя самодостаточна как в вопросах существования и своего преобразования, так и в вопросах управления. Когда ученые плотную принялись за изучение мельчайших уровней организации материи и изучение систем с огромным количеством элементов, они утопли в таких понятиях, как случайные процессы и хаос. Что и отразилось в квантовой механике. В квантовой механике важным считается определение вероятности осуществления события, а не точное прогнозирование исхода в зависимости от начальных условий, как в классической физике. Один из парадоксов квантовой механики заключается в том, что когда мы предоставляем квантовый процесс самому себе, то мы получаем статистику, соответствующую расчетной вероятности осуществления различных состояний в этом процессе, но когда мы ведем наблюдение за осуществлением конкретного состояния в этом процессе, картина принципиально меняется. Так, на примере опыта Клинтона Дэвисона и Лестера Джермера по рассеянию электронов на атомах никеля, выполненного в 1920 году, были продемонстрированы волновые свойства пучка электронов. Примерная схема опыта состоит в том, что пучок электронов проходит через две щели в пластине. И картина результатов по классическому представлению должна выглядеть как два пятна на экране напротив щелей в пластине. Но на самом деле на экране обнаруживаем интерферационную картину. Но самое интересное возникает, когда ведут наблюдение процесса прохождения электронов через щели. Попытка определить какие электроны через какие щели проходят. Как только устанавливают такое наблюдение, картина результата меняется и соответствует классическим представлениям. Более широкая зависимость исхода опыта от намерений и представлений наблюдателя в нем не отражена, поэтому трудно сказать, насколько сильно зависит исход опыта от уровня или состояния наблюдателя. Пролить свет на подобный вопрос могут другие опыты, а именно опыты доктора Массару Эмота по кристаллизации воды. Вода имеет множество форм кристаллов, а основным моментом в опыте как раз и является влияние состояния наблюдателя на процесс кристаллизации воды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 Вода с позитивными надписями при замерзании оформилась в красивые кристаллы, вода с негативными надписями образовала кристаллы уродливые и бесформенные. Вода это уже не микроскопический квантовый процесс, а сложная макросистема, которая в данных опытах смогла оформить суть эмоционального состояния наблюдателя. Есть еще один опыт, который не только подтверждает влияние наблюдателя, но и дает ключи к практическому его применению. Опыт связан с генератором случайных событий. Генератор случайных событий – это примерный аналог подбрасывания монеты, но вместо монеты в нем используется квантовый процесс с двумя и более устойчивыми состояниями, вероятность наступления которых постоянно на длительных промежутках времени. В простом случае на выходе регистратора генератора случайных состояний мы получим список нулей и единиц, как список орлов и решек в случае подбрасывания монеты. Если генератор случайных состояний оставить в покое от давления наблюдателя, он будет выдавать количество нулей и единиц в соответствии с вероятностью событий, которым они соответствуют. Но наблюдатель усилием своей воли над генератором случайных состояний может мысленно склонить его к повышению вероятности желаемых им исходов, что регистрируется на опыте и расходится с расчетной или ожидаемой статистикой. Трудно узреть нечто общее между этими опытами, но оно есть. Прежде всего в этих опытах существует много вариантностей сходов, а поток энергии, вводимой в систему или выводимой, не связан со способностями наблюдателя. Наблюдатель же решает только распределение этой энергии в системе, что и влияет на реализацию конкретного результата. Во всех этих опытах процессы идут неуклонно, то есть и кристаллизация воды совершится при ее заморозке, Электроны, проникнувшие в щель, ударятся об экран, и генератор случайных состояний выдаст статистику. Но наблюдатель управляет тем, как конкретно будут происходить эти процессы. Сам человек в роли наблюдателя не знает, как конкретно устроена система, и не понимает, как реализуется квантовый процесс. Не может видеть и выбрать структуру кристаллов воды на молекулярном уровне. Но все-таки он влияет на эти вещи и по сути передает свое желание некой своей сущностью в сущность процесса а таинственное нечто укладывает процесс как надо наблюдателю. Для введения в управление духовное необходимо наличие некоторых механизмов. Как мы увидели, это точки выбора направления потоков энергии. В систему вводится энергия в результате взаимодействия с другой системой, у которой она ее и забирает. Энергия, введенная в систему, накапливается тем, что изменяет качественное состояние ее элементов. Например, при поглощении фотона атомом, Электрон перейдет на более высокий энергетический уровень. В реализации разных общих состояний системы задействована способность ее элементов к множеству состояний, которым соответствуют разные уровни энергии или же одинаковые уровни энергии для равновозможных состояний. Аналогичный принцип и при выводе энергии из системы. Наблюдатель влияет на выбор состояния элементов системы, а сумма затрат энергии на каждый элемент системы определяет общий уровень поглощенной или у отданной энергии. Те системы, в управлении которых присутствует дух, называют живыми, а те, которые работают лишь по потоку энергии без участия души, называют автоматами. Система автоматы и является объектом исследования физиков. В них энергия лишь переходит из одного состояния в другое и рассеивается, произведя какую-нибудь работу. И в такого рода задачах физики преуспели. В явном виде мы не видим влияния наблюдателя в жизни. Видим лишь в микромере, на примере квантовых процессов. Лавинообразного эффекта, проявляющегося в сумме множества элементарных квантовых явлений, которые каждый в отдельности перещелкивается наблюдателем, мы не видим, обычно. Дело в том, что на наблюдение влияет множество наблюдателей, а процесс наблюдения зависит от веры этого множества наблюдателей. Один будет требовать проявления лавины, то есть проявления эффекта наблюдателя на макро уровне а другие, в силу своего мировоззрения, не будут позволять этому проявиться, и эффект не случится. И даже при отсутствии множества сторонних наблюдателей, наблюдатель будет в глубинах своего сознания знать, что сейчас общество этого не позволяет. Глава мировоззренческой системы триединство В качестве глобальной мировоззренческой системы ныне бытует материалистическое мировоззрение, которое выражается в четырех терминах – материя, энергия, пространство, время – Материалисты считают весь мир материальным образованием и пытаются объяснить все явления в нем этими четырьмя категориями. По сути, три категории – энергия, пространство и время – являются лишь атрибутами материи, а не базовыми, как материя, понятиями. Материалистическое мировоззрение сильно ограничивает возможности человека как в ощущении реальности, так и в объяснении явлений. Даже такое понятие, как информация, что буквально означает «из форма», или в форме, с трудом вписывается в это мировоззрение, и толкуются материалистами как атрибут материи, по которому можно отличить одно ее состояние от другого, и характеристика или нумерация различных комбинаций материальных элементов. Мировоззрение – это система взглядов и восприятия мира, и если некоторые понятия в нем отсутствуют или искажены, то явления, соответствующие этим понятиям, будут необъяснимыми, или невидимыми, или кажущимися незначительными. Любые попытки взломать суть мироздания с позиции материалистического подхода обречены на провал. Но при исследовании любой системы ученые всегда будут подтверждать свою правоту в том, что законы, которые они открыли, действительно работают, приборы, которые они создали, тоже работают. И тут они думают, что это и есть разгадка тайн мироздания. На самом же деле они лишь играются с различными формами одной сути. А на каких принципах существует материя? по-прежнему не понимают и не лезут в это дело. В качестве симбиоза информатики и физики можно рассмотреть компьютер. В компьютерной технике, как и в любых других материальных системах, в качестве информации воспринимается какое-либо состояние или комбинация материальных единиц, а вот информация в качестве управляющего намерения души не заключается в текущем состоянии материальной системы и не содержится в какой-либо комбинации ее материальных элементов. Способы организации распространения духовной информации отличны от того же в материальной оболочке. А об ограничении скорости распространения скорости света вообще бессмысленно говорить. Для адекватного восприятия реальности необходимо составить более полную мировоззренческую систему, включающую в свои базовые понятия как материальность мира, так и ее духовность, а еще то самое нечто, о котором речь шла выше при описании работы генератора случайных состояний которая проводит воздействие одного на другое и сливает их вместе. Это нечто называется мера и пишется через ядь, как было в нашей ранней письменности. Слово «мера» в стандартном понимании и современном написании этого слова является частным случаем «меры» и служит лишь как набор сравнительных, измерительных и порядковых характеристик материального предмета или информационной модели. За понятием «мера» через «ядь» стоят законы преобразования материи и информации и законы соответствия информации и материи и материи информации. Мера определяет матрицу возможных состояний материи и соответствующей ей информации каждый материальный предмет наделен своей матрицей возможных состояний, и у каждой части этого предмета своя матрица, подматрица объемлющей матрицы возможных состояний. Управление материальным состоит в выборе следующего возможного состояния матрицы из множества альтернативных. Неразрывность материи, информации и меры – основа единого мира триединства. Недаром в нашем древнем языке Многие слова, имеющие созидательное значение, имеют корень 3. Например, стройка, настройка, стройный, труд. В целях иллюстрации и только триединство единства можно представить в виде формулы функции. Разница между x и x-при прямом и обратном отображении материалисты стремятся не замечать и успешно маскируют ее случайностью.